Всем привет, товарищи, с вами Майджеффер. Мультсериал «Повстанцы» закончился еще три года назад. И нельзя сказать, что это лучший мультсериал по вселенной «Звездных войн». Но в сериале было много интересных, запоминающихся моментов, о которых сейчас и пойдет речь. Что ж, поехали! В пятом месте ТОПа находится смерть Кейнана Джаруса, о котором я уже рассказывал в одном из своих роликов. Почему же смерть Кейнана такая запоминающаяся? Наверное, все связано с его предысторией. В этом году нам показали подростковые годы Кейнана, когда клоны исполнили приказ 66, убив наставника Дебу Пилабе. В Повстанцах. Кейнан был таким серьезным, слегка суровым и сильным персонажем, который не раз вспоминал приказ 66, встретившись с капитаном Рексом. Затем он теряет зрение в битве с Дартамолом, что, я думаю, было достаточно сильным моментом из сериала. Затем он встречается с Бэду, который связывает Кейнана силой силы и еще сильнее. И его финал получается грустным. Ведь с ним связано много интересных моментов сериала. Трагичная смерть делает и то, что Эздра мог все изменить, вмешавшись, но этого не сделал. Именно эта обреченность на смерть делает этот момент сериала одним из лучших моментов. На четвертом месте находится появление капитана Рекса во втором сезоне сериала. Может это и нечестно, ведь уже множество персонажей появилось в первом сезоне сериала. И Линда и Принцесса Лея. Но в отличие от Капитана Рекса, эти персонажи появились в оригинальной трилогии. Из-за чего было ясно, что с ним ничего серьезного не приключится. Они выживут и в будущем дадут жару империи. В то время как появление Капитана Рекса было неожиданно тем, что его судьба была под вопросом. Финал Войн Клонов мы не знали. От того можно было полагать, что он умер или является штурмовиком в Империи. Но тут он дебютировал как просто постаревший клон, и он является первым персонажем, появившимся в сериале «Повстанцы из войн клонов». Ну, не считая Сокутана. Оттого появление именно этого значимого персонажа является одним из лучших моментов сериала «Повстанцы». На третьем месте находится появление Дарта Вейдера. Нельзя сказать, что это было неожиданно, ведь по временной шкале это было вполне возможно. Ни для кого не секрет, что любое появление владыки ситхов в том или ином проекте является прекрасным дополнением. Но в Повстанцах этому моменту придали огромное значение. Заметьте, как он встречает Кеннена и Эзеру. Он идет впереди отряду штурмовиков, создавая героям ощущение безысходности. Если честно. При первом просмотре может показаться, что один из героев умрет, ведь Вейдер – один из сильнейших и могущественных ситхов, и любое столкновение с джедаем приводило второго к смерти. Что странно, в этой схватке героям удалось выжить и сбежать. того появление Дарта Вейдера как главного и центрального персонажа саги о Скайвокерах в мультсериале «Повстанцы» вызывает мурашки по коже. Упустив из виду, что у Вейдера почему-то глаза красные, может это потому что... Красный это значит красивый! И все же, появление Дарта Вейдера в мультсериале «Повстанцы» является одним из лучших моментов. На втором месте находится дуэль Дарта Вейдера и Асоки Тана. Как же это трагично, смотреть на битву учителя и ученицы сквозь их прошлые дружеские отношения. Мы помним боль утраты Энакина, когда Асока покинула Орден. Мы помним, как они встретились в седьмом сезоне сериала «Воин клонов» и то, что они уже не такие, как раньше. Что-то переменилось, и персонажи уже не те. И сейчас, когда видишь, что Асока... Верившая в светлое будущее Энакина Скайвокера, видит его поглощенным темной стороной. Диалог между персонажами потрясающий. Он заставляет переживать и придает сцене душераздирающее зрелище. Я не брошу тебя на этот раз. Значит ты умрешь. И тот момент, когда из схватки должен выйти только один победитель, а мы знаем, что выживает Вейдер, наталкивает на мысль, что Сок умрет. Ну... До четвертого сезона, который создал свою машину времени, образовав огромные сюжетные дыры. Но не об этом. Дуэль соки и Вейдера ⁇ очень душевный момент. От того он заслуженно занимает второе место. На первом месте находится дуэль Обивана Кеноби и Дарта Мола. Это является заключительной точкой борьбы Обивана и Мола вражда между которыми началась около 30 лет назад. Пускай сама битва не является лучшей сценой дуэли на цветовых мечах, но зато соответствует логике. Дарту Молу и Обивану около 50, из-за чего они просто не в силах драться, как в скрытой угрозе. Если вы думаете, что это только из-за кончины одного из лучших персонажей прикелов, то нет. Почти все сюжетные арки с Дартом Молом в сериале «Войны клонов» строились исключительно на месте в сторону Кеноби. Захват Мандалора, убийство Сатин Крайс и еще один захват Мандалора. А уж последние слова Мола и оби ставят точку в их долгом противостоянии. Скажи, Скажи мне, это и есть и... избранный? И... Это так. Он, no. это... Мстерь за нас. Достойных моментов в сериале много. Появление Йоды, Асоки Тана или Соги Реры заслуживает вообще отдельного ролика. Финал у сериала хоть и выглядит слишком диснеевским, но все равно хорош. А на этом мой выпуск подходит к концу. Оставляйте свои идеи для роликов в комментарии, я их читаю. До новых встреч, товарищи!